потом как обычно ножницами. Шла месяц. О, такая вот красивая, такой хорошей коробочки. Сейчас посмотрю как она угу, угу. Это не сделаю? Вот интересно, это фоновая картинка. что-то здесь на не показано. Не суть. Стану. Так. Ну так, в принципе. Спандер-то легкий. Для каждого пальца отдельно. Сейчас я ребенка приглашу. Кстати, очень довольно... На ну, запах обычно пластика. Вот здесь очень приятный материал. Резина, что ли такая такая гладенькая. Не то, что гладенькая, как... не могу описать даже, но очень приятно в руках. И сверху кнопочки такого из того же материала. Какая-то прорезиненная поверхность, а здесь пластик. Для каждого пальца. Каждый палец. вот Отдельно каждым пальчиком. Тебе нравится? Вот и мизинцем а теперь другой рукой возьми другую руку те же тренер по музыке сказал развивать пальцы Давай. нравится mm -hmm. вот так вот каждым пальцем раз по 10 сделай хорошо Mm -hmm. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Каждый палец отдельно работает. Нажимай отдельно каждым пальцем. Вот. Давай сильнее, сильнее, тебе надо быть сильным. Вот, молодец. Это не обычный спандер, как спандер. Спортивный, именно для каждого пальчика, чтобы каждый пальчик отдельно занимался, не для кисти рук, точнее сказать, а для пальцев. Тренажер такой вот неплохой. Все.